Всем привет! Хочу рассказать, как играется песня, которую вот мне уже несколько слушателей наших спрашивают, что так сердце остревожено? Вот по заказу делаем разбор. Играю я ее в ля миноре, АМ. -эм. Значит, там очень простые, ну несложные аккорды, в общем-то. Значит, начинается стоники, АМ. -эм. Что так сердце... И дальше мы идем на Е мажор, на Ми, ми мажор. Что так сердце растревожено, снова АМ, словно ветром С. Фа стру тронула струну, снова С. То есть до мажор, фа мажор и до мажор. Еще раз. Что так сердце, Ля минор. Что так сердце ни мажор, растревожено для минор. Словно ветром до мажор. Фа мажор тронула. И снова до мажор. Струну. То есть в аккордах А М, Е, А М. С, Фа, С. С Ф, С, да, получается. Вот. И дальше у нас будет переходный. А7 uh, А любви немало песен сложено ДМ Я спою тебе Спою еще одну То есть, uh, можно сыграть еще один вариант То есть, здесь получается А любви А7 Немало песен сложено ДМ АМ Я спою тебе Е e пою еще одну и разрешаем в тонику ам. А если хотите немножечко сделать джазовый вариант, то получается нужно сыграть так. А любви немало песен сложено, я спою тебе, спою еще одну. Там нужно будет уже в вокале немножечко полтона э изменить. То есть это получается у нас си-септ, э, да, аж-7, да, получается аккорд. Вот, h 7 Ну, если вы хотите такие сложности, в принципе, можно сыграть упрощенный вариант, который я показала в первом, в первом случае. А любви песен А, еще такая штучка украшения. Просто буквально две струны. Вот, третий-второй лад на пятой струне. О песен сложено. я спою тебе, спою еще одну. Ну и дальше повтор, также начинаем с А7 и пошли. Ничего дальше не меняется. В общем, вот такая вот несложная песня, очень красивая, очень любимая. Я перебор, надеюсь. Покажи еще. А, перебор. Работает большой палец, указательный, и два вот, средне-безымянные. Даже солнце светит по-особому С той минуты, как увидел я тебя Я надеюсь, что все понятно объяснила. Если что непонятно, пишите в комментариях. Запишем еще ролик для вас специальным. Я думаю, что все видно было. Да. Всем пока. Спасибо.